Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами Ловонос Петр и мы поговорим о работе над ошибками. Сделать эту работу надо сейчас в начале сезона. Четыре причины, по которым мы не получаем хорошего урожая картофеля. Ну, эти причины очень легки, как бы легко их запомнить, и в то время их надо исправлять. Ну, первое, больной или случайный посадочный материал. Как мы выбираем посадочный тярк картофеля? Ну, значит, в магазинах продается большой выбор сортового картофеля. Ну, как-то многие считают, что это задорого, ну, и идут покупать на рынке. Ну, покупают на рынке разные сорта. Ну, все помнят, всех на слуху сочиня глазка. Ну так знаете, сорт «Синяглазка» выпущен в производство в 1937 году. Поскольку семеноводство по этому сорту больше не велось, считается, что сорт почти уже 80 лет культивируется, наш соответственно, он уже выродился. Большого урожая он вам не даст никогда. Следующий сорт Точно так же, который у всех на стуху. Это Детскосельский. Детско сельский вошел в производство в 1954 году. То есть сорт тоже, который как бы уже давно выразился, поскольку семеноводство по нему не ведется. Сорт Адрета. Более свежий темп. Это уже 70-е годы. Но эти точно так же. Уже прошло время. И эти сорта точно так же выродились. Ну, на рынке можно купить, конечно, ведро этого картофеля. Вы посадите. Ну, так вот, знаете, что есть и потенциальная урожайность картофеля новых сортов, которые элитные сорта. А почему элитные сорта? Потому что, когда они получают с научных учреждений, они выращиваются, потом получается супер-супер элиту, приобретают, садят, получают элиту. И вот эту элиту чаще всего продают нашим дашникам. За элитой потом идет первая репродукция, вторая, третья, четвертая. И ну, уже пятую репродукцию садить как бы бесполезно, потому что сорт вырождается. Поэтому сами понимаете, что я рассказал вам в начале про старинные сорта, что уже бесполезно садить то, что было когда-то, потому что эти сорта имеют низкую урожайность. Для сравнения, потенциал сорта, который выведен ну, в элитной форме, который еще находится, составляет где-то 600-700 килограмм с одной сотки. Потенциал сорта, который уже вырождался, 80 килограмм. 80-90-80 килограмм. То есть что что не в 10 раз меньше. Поэтому мы занимаем площадь, выращиваем как бы и ботва хорошая вроде бы, а урожая нет. Вот наша ошибка. Поэтому никогда не меняйтесь с соседями, не покупай, старайтесь меньше покупать на рынке непроверенные как бы, сорта, которые неизвестны какой уже репродукции, какого они времени. Покупайте семена в магазинах, неважно, какие это магазины семенные, то ли хозяйственные, то ли строительные, они получают непосредственно от производителей, они имеют документы на сортовое качество семян, и, соответственно, уже это обеспечивает хороший урожай. Ну, следующая причина, которой мы не получаем часто картофель, это как мы поступаем. Это то, что мы картофель не подготавливаем к посадке. Подготовка картофеля к посадке включает две стороны. Первая сторона – это проращивание картофеля. Это как минимум самый малый срок – 2 недели до посадки картофеля. Надо достать и подержать на солнце, на свету, при положительной температуре. Ну, самый большой срок – в течение трех месяцев. Это как ваши условия позволяют. Значит, картофель, который прорашен, он сходит гораздо быстрее, и он дает урожайность в 2 раза выше, чем тот, который не прорастили. Ну и картофель необходимо обеззаразить. Почему? Потому что мы картофель… Если любой картофель мы как садим, мы садим, надеюсь, на иммунитет. Посадили, и вот он растет, как растет. А вся Западная Европа, та же Голландия, в частности, они весь картофель, весь предпосадкой обрабатывают. Необходимо обработать не боитесь химии, залой, обыкновенная зола пол-литровый банк на 10 литров воды растворили и обрызгаются эти клубни этим раствором. Вот. Даже клубни можно обрызгать раствором мыла. Это 50 грамм на 10 литров воды. Раствором соды тоже питьевой. 50 грамм на 10 литров воды. Значит, это уже избавит ваш картофель от развития болезней во время роста. То есть он поведет в землю. Условия могут быть разные. Земля может быть холодная, земля может быть такая тяжелая. Значит, ну, гнили не разовьются. За счет того, что на ваших клубнях будет такая обработочка сделано. Но обработку можно сделать, наверное, как попрыскиванием, точно так же при небольшом количестве клубни. Можно какую-то ван, ванночку высыпать клубни, э, перемыли, достали, следующую э, окунули в эту и опять же достали. Такой обработки в течение буквально 1-2 минут вполне достаточно, чтобы зашить ваш картофель. Следующая причина, которая также часто недооценивается нашими огородниками, что картофель очень резко снижает урожайность, если он зарос сорняками в начальный период роста. То есть, если всходы появляются в сорняках, значит, уже на большой урожай картофеля рассчитывать не приходится. Растельник как бы само себе программирует, что ему придется бороться за жизнь, а не давать урожай. Поэтому старайтесь, чтобы сорняки не зарастали. Тем более, что на картофеле это сделать очень легко. Первое оборонование на седьмой день после посадки, второе оборонование на четырнадцатый день после посадки и дальше междурадная обработка. 21 день, когда начинают появляться всходы. Появляются всходы картофеля, они появляются, как правило, через три недели после посадки. Вот тогда пройти обработку. Чистый картофель значит, чистые посадки дают хорошие крепкие ростки, и соответственно дают хороший хороший урожай. Ну, и что, и самая главная причина, которой мы часто без урожая, значит, что мы садим сорта и мы все боимся химии, но это очень заблуждение большое, потому что есть же, кроме химии, есть и другие доступные. Средства, значит, это несвоевременная своевременная борьба с Витавторой и Колорадским жуком. Эти два объекта на картофеле приносят наибольший вред и могут ваш урожай значит, уничтожить по максимуму, Оставлю вам только крохи. Поэтому с фитофторой бороться очень легко. Сейчас же есть э, целый ряд препаратов. Это иерцерид, это, рида, это ридамил, это браво, э, это с, э, системных препаратов, которые хорошо борются с фитофторой на картофеле. Это же оксихом, пенкоцеп. Но не забывайте, почему мы достигаем эффект? Потому что Такие препараты, как пенкоцеп, они точно на основе сиры, они действуют при температурах выше плюс 20 градусов. При низких температурах они не, не оказывают никакого влияния на фитофтору, и поэтому мы не всегда получаем эффект системники же, не такие капризные, их можно применять при более низких температурах. Точно так же, как все медсодержащие препараты. Ордан, окси оксихом, э хлорокись меди, обига. Все эти сорта, э все эти препараты можно применять на вашем картофеле. Вот ну, колорадского жука. Перечень всегда очень большой. Каждый год появляются новые препараты. Вот. но тоже э Препараты необходимо чередовать. То есть записывайте, что один год вы покупали одни препараты против колорадского жука, другой год э, стратят другие. Но для того, чтобы не было ошибок, почему? Потому что есть препараты, разными, один, но и то же действует вещество, а у разных фирм существует по-разному. Ну, названия различные, торговые. Вот тоже Танрек, Зубр, вроде Танрек, Зубр, вроде разные препараты. А там одинаковый химический состав. Поэтому вы каждый раз записываете не только препарат, но и действует вещество. В данной упаковочке написано столько и столько миллиграмм на литр действующего вещество такого-то препарата. Тогда вы точно будете э, бороться с колорадскими молокомфитовторами разными препаратами. Соответственно, ваши посадки будут очень за защищены э, от этой напасти, и вы будете получать хороший урожай. Сделайте эту работу над ошибками, Значит, закупите хороший посадочный материал, закупите хорошие препараты для борьбы с колорадскими руками и вы будете иметь хороший урожай. Ваш труд на, на, на земле не пойдет на смарку, он будет вас только радовать и обеспечивать хороший урожай картофеля. Удачи вам и хорошего урожая. До свидания.